Это называется собака управляет хозяином. Села никуда идти не хочет. Смотрите. Куда ты хочешь? Куда пойдем? Ну пошли туда. Туда пойдем? Не, пойдем сюда. Саля. Пойдем сюда. Ну пойдем. Ладно, пошли туда. Туда хочешь? Пойдем туда. Видите, что говорит? Ах ты козявка маленькая. Манипулируешь хозяином. Вот в эту сторону. Ой, какая счастливая, все счастье. Ладно, пошли на плотину. Пойдем на плотину. Все, все, все, пошли. Хе, поговорил все-таки. А то не хочу, не хочу. Пошли, пошли. Вперед, иди гуляй. Дубль 2. Отошли буквально 30 метров. Что ты хочешь? Сальма. Соля, Саля. Ты обратно хочешь пойти? Пошли по плотине. Пойдем, пройдемся ни в какую ладно пошли домой домой пошли О, не дали саля пойдем сюда по плотине пойдем блин вот так собака манипулирует только говоришь пошли домой все разворачивается Это морда а. салям Соля. Подписчикам про тебя расскажу Как ты себя ведешь Ладно, пошли домой Не, ну пойдем хоть пару километров то Надо пройти, ты че мать